с какой точки зрения магических законов можно рассмотреть судебное разбирательство. Особенно в наше время, когда система перестраивается. Судебное разбирательство это чисто человеческие игры, и можно, наверное, назвать это как предложением человеку, людям самим решить свои вопросы. Потому что когда формировалась судебная система и вообще сам принцип, сам институт судебный, он именно для этого и, и с таким намерением и формировался, то есть можно по каждому малейшему поводу призывать богов на суд и на божий суд отдавать свое дело, а можно по-другому, можно не беспокоить богов, а попробовать все-таки по-человечески. И вот судебный институт, это, конечно, величайшее достижение самого факта эволюции человеческого общества, когда люди оказались способны договариваться друг с другом сформировать законы человеческого общества, на которые они будут опираться. Личный договор без притягивания к, к решениям простых человеческих проблем богов всякий раз. Поэтому судебное разбирательство с точки зрения магических законов можно описать как реализация принципа свободной воли. В наше время, когда системы перестраиваются, этот принцип свободной воли здесь должен остаться неизменным. То есть принцип в данном случае как бы говорит о том, что люди могут договориться друг с другом, люди могут взаимодействовать с реальностями, не беспокоя магию. Вот это магический закон. А в момент перестройки системы, Здесь, конечно, бьются эгрегоры, пытаясь доказать свою правоту и кому дальше быть во главе реальности, а кому уходить с поля, но эгрегоры, ведь образование неодушевленное, они свободой и воли не обладают, и их попытки доказать верховенство собственное и не дать подняться верховенству чужому, есть всего лишь отрыжка, программная отрыжка, которая не позволяет эгрегорам действовать иначе. То есть если происходит перестройка, надо биться. Это записано у них как бы в алгоритме. Они живут на принципе вражды. То, что их битва вообще ни сейчас ни на что не влияет, и никак на права человека не влияет, и на уровень его прав, и на свободу воли она не влияет, они, у них в алгоритме это не записано. Поэтому мы просто... При, будем придерживаться принципа, сожрите друг друга, запасемся попкорном, отойдем на всякий случай подальше, потому что когда они бьются, это грязно и, и плохо, плохо пахнет, но ну, так, чтобы было видно, потому что это любопытный опыт, и пусть они бьются, самое главное, чтобы они бились не в вашей голове и не за счет вашей собственной воли. Потому что если вы захотите поиграть с ними в эти игры, от вашей собственной воли может не остаться ни следа. Ася пишет, из этой же серии как раз вопрос, а что такое тюрьма с точки зрения магии, взаимодействие с эгрегорами и влияние на права человека и рода, как это предугадать и как от этого защититься? Пояснение. Это интересно потому, что, во-первых, в тюрьму попадают не всегда виновные люди, во-вторых, среди тех, кто попал непредумышленно, рассказывают, что за полгода до события чувствовали, как их тело пролетает над землей. А в-третьих, такие люди есть в моей семье, и мне интересно, как это может повлиять на вас. Большой достаточный вопрос, на него, конечно же, нет однозначного ответа, потому что попадание в ограничение свободы, места ограничения свободы, конечно, имеют свои собственные причины. Одна из причин уже была озвучена, это эгрегориальные игры. В какой-то момент вы проиграли эгрегором. То есть, грубо говоря, залезли на чужую территорию, которую Грегоры курируют, и они посчитали вас э, врагом, и разобрались с вами те инструментами, которые обычно применяют к врагам, это раз. Второе, очень бывает так, что через магическое воздействие или через собственные неправильные поступки, может быть даже совершенно в другой области, у человека уменьшается, обнуляется бытийная масса, и он становится, как бы, э, существом незначимым, буквально сводящимся до уровня вещи. И тогда, возможно, он просто идет на заклание каких-то чужих ошибок. Кто-то более сильный, да, перераспределяет удар, и этот удар попадает по более слабому. Так бывает очень часто с людьми, которые не контролируют свою волю. Наркоманы, алкоголики, да, и прочие люди, которые задурманивают собственный разум некими психотропными средствами или через измененные состояния сознания нарушают фундаментальные права людей, у которых бытийная масса выше. И тогда их хранители, их защитники, они могут в общем, поступить и таким вот образом, отдать такое существо на заклание эгрегора, а не разбираться с ним сами. Причин очень много. Иногда бывает, что собственная карма, собственный личный опыт а, требует, чтобы человек пожил в состоянии несвободы, чтобы понять, что такое свобода. Вот этот пример очень хорошо был показан в книге Довлатова «Зона». Я вам очень рекомендую ее, если вы еще с ней не знакомы. Там краткая суть, собственно говоря, в том, что а, он, будучи, в общем, творческим лицом, писателем, поэтом, пошел в армию служить специально во внутренние войска, то есть в качестве зон. И это действительно был его осознанный выбор, находясь среди зеков, среди жутких злодеев, убийц и прочих, личности, которых даже нельзя назвать асоциальными, потому что описывает он там персонажей, которые действительно были злодеями конченными, он пребывая среди них в самом несвободном месте, которое только есть, пытался понять, что такое свобода. И вот как он свои поиски описывал, каким образом он понимал, как люди оценивают свободу, находясь в самом несвободном месте, потому что, наверное, именно там начинаешь ценить ее больше всего, только лишь лишившись ее. Отсылаю вас к этой книге, чтобы понять, понять сам мистический смысл этого слова, свобода. Но, как правило, и очень часто человек попадает просто в жирнова система, оказался не в то время, не в том месте его сила и социальная значимость слабы, его бытийная масса слаба, его разумение слабо. Он просто как козел отпущения, которого посылают на заклание и вешают на него грехи всех оставшихся на свободе. Иногда бывает действительно колдовство и магия, когда сначала обнуляется человек, вот, Сначала обнуляется его бытийная масса, он не сводится до состояния вещи, а потом запихать его за решетку проще простого. Как этого, от этого предугадать и от этого защититься? Ну, прежде всего, вот работать со своим сознанием. Понимать, что эгрегоры в агонии будут биться, как ведьмак на шабаше, как пел товарищ Высоцкий понимать, что они будут делить территорию, даже не подозревая, что им уже ничего не принадлежит. И конечно же силы у них много, еще пока социальные силы, социальных инструментов. И если вы в социуме, вы должны это понимать, что эти инструменты пока находятся в руках безумного, организирующего разума, искусственного разума, который понимая, что он умирает, старается выпить еще полстакана крови до всех родичей, до которого он дотянется, до всех вообще, до которого он дотянется. Поэтому именно в этот сложный период, период чужой агонии, агонии системы, старайтесь максим, быть максимально аккуратны, не взаимодействовать с системой без лишнего повода, ну никак, желательно вообще никак. Ни вы ей ничего, ни от нее ничего. И занимайтесь развитием своего сознания, то есть у, у, усиливайте свое собственное сознание. Это вам очень сильно пригодится. Но если вдруг вы почувствуете и развивайте интуицию, потому что она вам подскажет, что если вдруг вы почувствуете, что этот безумный взгляд истеричного, умирающего сознания вдруг почему-то попал на вас, и вам нужно срочно уходить с линии обстрела, уходите. Не старайтесь с ними биться, они сами сдохнут. Старайтесь просто быть незаметным для них. И именно сейчас это очень сильно важно. Ваша задача построить собственную реальность. Поэтому вы должны быть неуязвимы для чужой. Просто не контактировать с ней по максимуму. То есть оцените свою жизнь, где вы зависите от системы перестаньте от нее зависеть, где вы рассчитываете на нее, надеетесь на нее, перестаньте это делать. Защищайте себя сами, кормите себя сами, образовывайте себя сами, образовывайте сами своих детей, не надеясь на систему. Потому что дети сейчас самое уязвимое место. Она как тот древний бог будет брать младенцами, умирая, пытаясь продлить свое трижды никому не нужное существование. Просто будьте сейчас очень и очень сильно внимательны. Что касается попадания в места не столь отдаленные, у вас есть опыт. Ваши члены, вашей семьи имеют м, такую судьбу. Попробуйте проанализировать их жизнь. Поймите, в какой момент они сломались, в какой момент они стали слабы, в какой момент они обнулились. Что заставило родичей, например, эгрегор рода, эгрегор семьи, пожертвовать ими и ради кого. Оцените эту историю как опыт, который нужно изучать. И может быть, поняв причину, вы сумеете эту причину как-то исправить, и если вам это нужно, помочь своим родичам, но не за свой счет, а за счет того, что вы исправили причину. Это хорошая будет для вас, полагаю, магическое Практика. помочь человеку в его судьбе исправить, возможно, какую-то несправедливость.